Знаменитый Талмуд называет Моисея величайшим из всех пророков иудаизма. Тора, священная книга как для евреев, так и для христиан, согласно с Талмудом, тоже считает Моисея величайшим из всех ветхозаветных пророков. Моисей говорил с Богом по выражению Библии уста к устам, то есть как с другом. Моисей принес евреям Тору 10 заповедей. А потом о Торе о 10 заповедях узнали все народы, все человечество. Моисей вывел избранный Богом народ из египетского рабства. Спас от неминуемой гибели, потому что фараон хотел уничтожить этот народ. Более того, благодаря исходу из потомков Авраама образовалась настоящая нация, Богом избранный народ со своей религией, культурой, со своей армией, со своей юриспруденцией, со своей медициной. Евреи очень почитают Моисея и стараются исполнять все, что он повелел. Моисей предупреждал, что придет пророк, подобный ему из колена Иуды, и он будет царствовать и над евреями, и над всеми народами. Еврейская традиция называет эту личность Мессией. Вот как это записано в книге Бытие в 49 главе, в 10 стихе. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресли его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Здесь сказано, что все еврейские цари произойдут из потомков Иуды, одного из сыновей Иакова. Кстати, так и произошло. Но самое главное, что именно из этого Халена придет окончательно примиритель, который станет царем не только над евреями, но и над всеми народами. Примиритель в оригинале стоит Шилах. Другой перевод слова «шилах» означает «тот, кому власть принадлежит по праву». Интересная деталь. Когда в 70 году Иерусалимский храм был уничтожен, с ним исчезли и все родословия еврейские. При пожаре в храме сгорели все летописи. То есть сейчас, после этого события, невозможно определить, Данный конкретный человек еврейской национальности из какого колена происходит? То есть, что же это значит? Что тогда, в согласии с этим пророчеством Моисея, этот самый Шилах или Примиритель, или Владыка всех народов должен был прийти до 70-го года нашей эры. Ого! А не Иисус ли это? Ведь именно Он пришел, до 70-го года нашей эры он ходил по нашей земле в первой половине первого века. Именно его, по крайней мере, христиане считают владыкой всех народов, Богом. В книге Второзакония или Дворим на еврейский манер в 18 главе Бог говорит Моисею следующие слова в качестве пророчества. Я, то есть Бог, воздвигну им, то есть евреям пророка из среды братьев их такого как ты то есть как моисей и вложу слова мои в уста его и он будет говорить им все что я повелю ему а кто не послушает слов моих который пророк тот будет говорить моим именем с того я взыщу то есть другими словами здесь говорится тоже о некоторой личности из еврейской среды который будет подобен моисею и непослушание которому под страхом Божьего наказания будет э, очень опасно. Итак, давайте попробуем понять, что значит подобный Моисей. Ведь мы знаем, мы уже говорили об этом в начале, что в иудаизме нет пророков подобного Моисея. Так может быть мы поищем в другой религии? Да-да, я об Иисусе. Как не считать, что он подобен в каком-то смысле Моисею? Потому что, как и Моисей, он был в прекрасных отношениях со своим отцом, Богом-отцом, в личных отношениях. Новый Завет так утверждает. Как и Моисей, он дал и евреям, и всему миру новое учение. Слово Божье – Новый Завет. Как и Моисей, он вывел своих последователей – из рабства и спас от смерти, только на этот раз не от рабства фараону, а от рабства греху и от смерти не только обычной, но и от смерти вечной, то есть от ада. Как и Моисей, Иисус сформировал новый избранный Богом народ – христиан. Кроме того, написано, что тот, кто не будет слушаться того самого пророка, будет, будет наказан. Самим Богом. Так не об Иисусе ли здесь речь? Как это похоже? Тот, кто правит всем миром, как не Бог. Тот, который подобен Моисею, как не Иисус. Иисус есть Бог. Так что же, получается, что Моисей указывает на Иисуса? Неужели Моисей за Иисуса? Я лично в это очень верю. А вы...